Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И на самом деле этот ролик я хотел давно снять И именно показать вам в чем прелесть Сочи Потому что мы всегда говорим о том, что в Сочи то, в Сочи это В Сочи развивается, в Сочи вкладывается Сегодня я просто хочу вам показать это все наглядно Как это все выглядит, причем мы это сделаем в такой Очень лайтовой форме, я просто прокачусь на мотоцикле От Сочи, именно от центра, от... Зимнего театра до Красной поляны там есть очень крутая смотровая площадка и ну вы просто посмотрите именно атмосферу пропитайтесь. Я не буду сегодня вам говорить какие-то факты. Мы просто сегодня глазами с вами посмотрим, как это выглядит и на самом деле почему именно сегодня я это снимаю. Во-первых, как обычно всегда очень мало времени, потому что мы занимаемся недвижимостью, новые объекты, какие-то съемки, что-то новое презентуют. А сегодня я вот просто прилетел на самолете, и у нас был заход на посадку именно через Розу Хутор, и это просто потрясающе. Ты смотришь на горы, они такие величественные, такие крутые. Я подумал, что нет, наверное, смысла откладывать, и поедем снимем. Посмотрим, как это все выглядит. Видео будет сразу, хочу сказать, длинным потому что мы как бы с вами на Красную Поляну отправляемся. Посмотрим центр, посмотрим немножко кадров, в него мы не будем заезжать, но я хочу именно просто вам показать на своем примере вообще как выглядит эта морская часть да, Сочи именно с центра. Потому что в Адвере она ну, отличается конечно, но не так прям глобально. И вообще горы. Насколько это близко добираться до всех этих мест, но ну, сразу хочу вам сказать, что какой-то прям сухой информации Это будет просто ну, эмоциональный видос В котором мы будем просто с вами смотреть глазами и все Больше как бы, ну, какими-то азоумными сегодня фразочками Какие-то характеристики, данные я вам давать не буду Может быть, что-то, конечно, да. В общем, видео просто для того, чтобы посмотреть под чьем Насколько круто в Сочи именно проникнуться его вайбом Не более того на поляну ехать нам примерно с центра Сочи, даже на мотоцикле в районе 40 минут, может быть даже в час мы уложимся, поэтому вы можете поставить видео на паузу, сходить в магазинчик, купить себе какой-нибудь тортик чаю, налить чаю и уже потом посмотреть. А вы можете смотреть с паузами. Видео будет длинное, но я думаю, что оно будет интересно. Безусловно, какую-то статистическую информацию я вам смогу дать. Но, опять же, не очень хочу этого сегодня делать, просто хочу, чтобы вы кайфанули вместе со мной скажем что я взял вас вместе с собой на поляну вообще еду я туда есть замечательные круассаны на самом деле они как бы есть и в адлере именно ребята называются булки в горах у них есть точка в адлере но атмосфера Адлерская вроде в поляны она вообще никак не ставится проезжаем сейчас с вами по центру сквер дружба у нас здесь самая дорогая по сути из недвижимости именно район недвижимости находится играет светлана пожалуйста Миллион за квадрат как пить дать на сегодняшний день Можно уже увидеть Какие комплексы Здесь естественно у нас блюдо море Вот оно народ смотрит Книжки читает а На лавочке сидит Просто тут загорает Но пока еще конечно немного кто купается Но опять же есть Сразу хочу извиниться Наверное перед вами за то Что может быть как-то будет громко Потому что мотоцикл у меня Совсем не тихий ну сделано это все для моей безопасности, чтобы меня было слышно. Да, конечно, может быть, погода то я напрягаю из тех, кто меня проводится. участвует в разложения. Зато меня видно, я бы заносился. Мы сейчас с вами проедем весь Сочи насквозь. Начали, как вы понимаете, с центра выезжать, по из микрорайона, и перегадать. выйдем на магистрали и пахнем уже через Адлер на новое Краснополянское шоссе здесь вот могут гаишники стоять документы, конечно, все в порядке но очень не хотелось бы просто прерывать видос. Конечно же, зимой есть. Но они особо никого не останавливают. Поэтому ребята со всей страны приезжают сюда. Кто-то приезжает просто поставить мотоцикл и прилетает сюда как Их такой повод, что. звонить они будут и говорить дайте нам пожалуйста квартиру за 5 миллионов рублей какую-то а ее уже на этот момент скорее всего нет не потому что цены в Сочи растут средние 20-25% есть объекты которые дают им 70 50 процентов такая среднестатистическая информация это 20-30 ну сейчас может быть некоторые объекты и 15 замечательные места в старый санаторий Орджоникидзе был бы Ворошиловский Я их путаю все время по названию Вообще, сам по себе Сочи, если вдруг интересно Отличается от Адлера тем, что здесь Ранее были сконцентрированы Все курортные э, санатории Санаторий Правда Санаторий э, Что там было, Сактер дальше идет Орджоникидзе, Ворошиловский Мы это только что с вами проехали так, Это Орджоникидзе, тот был Ворошиловский а Адлер, например обилие обилием вот такой зелени а Сочи, вот это наверное основное такое отличие именно Адлер и Сочи но и Адлер чуть-чуть ровнее, потому что он построен по классической системе постройки именно районов такими кварталами, то в Сочи как вы видите, мы виляем, виляем, виляем, виляем. и немножечко схема постройки отличается В общем, Сочи в основном первая береговая линия вылезана в Санатуре. Мы, кстати, сейчас едем с вами по курортному проспекту, если вы вдруг не в курсе. Улица, которая, по сути, пронизывает весь Сочи от начала. В Вообще вот это вот микрорайон Приморья и благодать, и мы сейчас с вами выйдем на одну из моих любимых частей этой дороги. Она на самом деле еще по дороге на поляну будет очень красивый вид у нас открываться, но я вам просто сейчас покажу как, какой вид на море у нас. Мы выехали из центральной части Сочи сейчас с левой стороны у нас будет микрорайон Мацеста вот, показатель на вы видите. мы же двигаемся прямо вообще вот ну такое огромное обилие зелени да и самое интересное что это все зимой примерно такое же то есть еще по сути большая часть деревьев даже и не распустилась но Yeah. рассмотреть морская гладь блин сегодня море такое потрясающее оно а, такое синего цвета нет волнения вот даже когда на машине едешь без разницы причем какая погода серая, оно не серое шторм на море не шторм вот этот вид он всегда завораживает он всегда очень крутой даже если не солнечно даже если снег вдруг идет что кстати в Сочи редкость но в этом году у нас выпал четыре, по-моему, или три раза какой-то апокалипсис прям. Он, конечно, выпадает но на следующий день тает, но тем не менее, тем не менее, вот в этом году бывал очень красивая картинка. И это именно вот морская часть. Мы с вами едем же в горы, там будет снежные вершины, просто вопросы. Совсем неправильно. В Сочи. А по сведу, дай бог, половину и то с натягой переметки. Oh. to <laughs> say. Мы просто будем ехать с вами играть полез ну вот как бы этот затор здесь вообще всегда это даже и не пробка его даже нельзя так назвать ну, по крайней мере для нас -то. затором до не Кто-то не в курсе, могу рассказать немножечко про мотоцикл. Это значит Yamaha Warrior с объемом 1,7 литра. Что-то тут, по 90 лошадиных сил и 89. Разгон до сотни примерно 3 секунды. Ну и все время вот это бешеное ускорение на любой передаче просто бух и он поехал, потому что V-образный, который с большим объемом это всегда очень здорово, круто и очень крутой звук, который, конечно, соседи не всегда оценивают Павелом и Мадлера Адлера должны стоять в пробке Но мы сегодня на удивление едем Потом я вам покажу еще одно любимое место по дороге, по дороге на поляну. Вот такая отвесная скала поселочки, поселочке Монастырь. Ну, как бы Так, мы, значит, выехали на Краснополянское шоссе. Сейчас у нас будет небольшая остановка здесь на заправке Росле. Проверим, как все оборудование себя чувствует. И поедем уже на поляну. немножко срос спрос нефти, ну ладно, сейчас где-нибудь чуть по отдаль встанем, хотя вот так заедем. А вот есть парковочка. Так, значит, было у меня подозрение о том, что как-то неправильно микрофон закреплен сейчас его перезакрепил надеюсь будет слышно лучше без лишних шумов ветра там и так далее и тому подобное потому что мы сейчас с вами поедем по действительно красивой хорошей замечательной дороге новая дорога значит на красную поляну прямая ровненькая и очень живописная особенно Ясную погоду, как сегодня, мы с вами посмотрим сейчас снежные вершины, посмотрим обилие зелени, посмотрим все. Ее тут как-то раз даже сдуру сделали односторонней. У нас находится аэропорт там же слева вот на пригорочке если видите расположился райончик называется высокая и молдовка они перетекают друг друга ну, мы с вами двигаем горы туда к вершинам Немножко, конечно, ветрено сегодня, подсдувает меня тут чуть-чуть, поэтому мы прям слишком быстро не поедем, хотя, кстати, в горах наверняка будет у нас э, ветра поменьше, потому что, ну, как ему туда проникнуть. Здесь мы пока находимся на такой равниночке, и, естественно, нас продувает. Вообще, по итогу этого видео я, конечно, хочу, чтобы вы прям поняли, за что, ну вот, конкретно я люблю Сочи. Я ни в коем случае не привязываю и не призываю кого-то из вас полюбить Сочи, так же как это делаю я, как это делает много из моих друзей. Я просто вам показываю, почему я вот его от него кайфую. Потому что мы только что с вами были у моря, 40 километров и мы в горах. Ни одного города в мире именно с такой инфраструктурой. Так, чтобы она еще и была и для жизни комфортная. И с точки зрения отдыха была такая дифференциация и горнолыжный, и э, морской. И в таком расстоянии, в небольшом друг от друга это все, но он единственный. Лос-Анджелес не такой. На Кипре не так. В Турции ничего нет. В Эмиратов есть только искусственное. А в Сочи обилие зелени, крутая погода. Ну, блин можно, конечно, сейчас все что угодно написать в комментариях, что погода так, себе там много там снега, дождя, зимой или еще что-то. Ну, всего есть минусы. Так, чтобы нам обзор, значит, вот этого штуковина не загораживало, предлагаю ее обогнать. Сейчас мы подкинем передачку повыше. Да, короче. долго ожидать Так, главное чтобы у нас сейчас камеру не сдула, потому что мы его вот сейчас едем 135 километров примерно с левой стороны кстати очень прикольное заведение точнее даже не заведение это эндуро 23 вы там можете взять на прокат э, байк себе и с инструктором поехать в горы вот они отсюда пошла моя любовь к эндуро. я у них взял один разок через неделю купил себе мотоцикл не у них правда но тем не менее Я, кстати, даже не знаю продают они его или нет параллельно кстати с нами здесь идет железная дорога и кстати что хочу сказать не местные ребята которые приехали сюда отдыхать они строго соблюдают скоростной режим 40 это по моему курск Здесь можно 90, вот он все 90, ни больше, ни меньше. Ну и также небесных можно еще определить по кабриолетам. Особенно если это Мустанг, то он, скорее всего, арендованный. И там будет открытая крыша, даже если на улице холодно. Потому что люди приезжают сюда на недельку максимум, там на две. Кто-то, конечно, на месяц. Не нужно каждый день использовать по максимуму. Мы сейчас, кстати, с вами будем еще проезжать систему туннелей. Здесь же у нас еще есть самый большой туннель, по-моему, в России здесь находится. Так. Их здесь будет, по-моему, три часа или четыре подряд. А вообще, конечная точка наша – это смотровая площадка наверху Розы Хутор. Я очень хочу, чтобы вы ее увидели, я очень хочу на нее доехать. Потому что там будет много снега, потрясающие виды. И сегодня действительно очень крутая погода для того, чтобы это все показать именно в красе. Как это в основном в Сочи происходит. Ну, конечно, еще бывают такие моменты, что, например, в Сочи солнечно, на поляне ливень идет. Это очень частая, кстати, практика. Как бы разница тут ну, 20-30 километров. Но по погоде все очень сильно отличается. И, кстати, на поляне жара переносится куда жестче, чем, например, у моря. Она там тоже есть. Так. Как истинный мальчик я должен сделать в туннеле проверку выхлопа своего. Я думаю, только мальчики меня и поймут сейчас. Когда попадается вам в руки какой-нибудь спорткар, какой-нибудь мотоцикл, какая-нибудь тачка просто с приятным звуком, то в любом туннеле все будут делать вот так. Я как-то на Porsche тут катался, то же самое было. На гоночной на своей, когда едешь по туннелю. Ну, сейчас-то как бы я уже не езжу, конечно, по дорогам общего пользования. А когда еще была другая машина, она была на учете, то я тоже в этом туннеле делал вот так. Ну, в общем, парни меня поймут. Теперь нам надо как-то вот его обогнать, потому что он нам, конечно, весь вид загораживает. Потому что очень крутое место, про которое я вам говорил, одно из моих любимых, будет чуть дальше. Вот где вот эта вот гора такая высокая. Все так начинает распускаться, листочки поселенели уже. Да, для тех, кто посмотрит это видео в будущем, сегодня у нас 27-е, по-моему, апреля. 26-е апреля 2022 года. И уже как бы зелено. У меня же возможность есть обогнать. его. Все. Заговорился с вами и забыл, что здесь есть разрыв. Здесь есть еще один разрыв. Вот, сразу их всех, наверное. Снова чуть-чуть уперлись. мешает с вами полюбоваться природой, которая спереди. Третье, мое любимое место по пути на Красную поляну будет сейчас буквально через минуту, и у нас с вами уникальные места в первом ряду для того, чтобы насладиться всей этой природой. Все машины остались позади, и вот мы с вами в воединении с ней будем сейчас кайфовать. Там очень крутая, отвесная скала, зеленый такой вот. Пятачок можно его так назвать. Сейчас все увидите. Главное, чтобы нас никто не догнал. И мы никого не догнали. Обидно еще, вы знаете, на мотоцикле, что, что вот он вроде ну, такой, сделанный, чтобы на нем передвигаться. Но вот я доезжаю до поляны. Но у меня на нем сгорает бак 10 литров расход 12 литров бак ну и как бы это 10 литров естественно в спокойном режиме а он у меня тут еще немножечко прошитый поэтому он как бы едет быстрее чем должен и жрет соответственно больше вот оно вот оно место Ну посмотрите насколько как они в инстаграме говорят, какова красота какова красота Да. Подвесные скалы, тут еще река протекает же рядом Очень красиво И вот это, по-моему, самый длинный туннель, заезжаем в него Вы помните, да, пацанскую тему? Я думаю, что меня слышно в самом начале туннеля, причем с того конца. Так, у нас, значит, здесь опять какой-то тихоход. Короче, вот когда ты на мотоцикле едешь, Никогда не хочется стоять вот в этих заторах. У тебя тысяча возможностей есть, чтобы это объехать. Но здесь сплошная. бы вы понимаете, что здесь нечего рассказывать, мы просто едем в длинном туннеле, он по-моему 5 что ли километров длиной. и когда в него заезжаешь, что здесь прям прохладненько становится. То есть температура градусов так на 5 примерно отличается, может быть даже и больше. И туннель, кстати, завершается очень красивым мостом. Его построили к Олимпиаде. Такой подвесной мост через реку Мзымта. Очень много народа останавливается, фоткается. Вот у нас, в принципе, сзади никого нет. Я сейчас тогда помедленнее поеду, чтобы вы посмотрели и рассмотрели его. Вот так эта красота выглядит. Вот здесь вот народ в основном фоткается. И вот так вот мост выглядит. Вы можете его встретить на многих открытках из Сочи. Вообще, в принципе, много где его используют. И вот именно эта дифференциация, что мы только что с вами катались относительно по равниночке, а теперь мы с вами едем в горах, она, ну, очень сильно по поров... То есть, если ты, например, устал от городской суеты в сочи как бы городская суета все-таки существует ну вот например даже мы постоянно в мыли что-то делаем то есть начинаем там свой рабочий день в 7 8 утра заканчиваем в 10 и вот когда ты едешь на поляну я вам просто могу по себе сказать что ты чувствуешь такое ощущение мини отпуска даже если ты туда едешь по делам даже если ты туда едешь просто за круассанами даже вот как мы сейчас с вами едем просто что-то смотреть Создается маленькое ощущение, что ты едешь в путешествие. Хотя это просто другой район города. Но он, видимо, как-то заряжает ментально. Я, ну, честно, не особо верю во всю эту штуку там зарядки и всего остального. Но ты когда приезжаешь туда, ты чувствуешь вот эту манию гор, манию Манию гор. Величие гор. Чувствуешь атмосферу, и она действительно потрясающая. Так, значит, там вот какой-то мотоциклист нас хочет обогнать. Очень много мотоциклистов. Здесь катайся, не перекатайся, короче, по всему городу. Хочешь в Поляну, хочешь в Абхазию, хочешь куда-то еще съездить. А самое главное, что летом ты на мотоцикле в пробках не стоишь. Как это делают ну и еще огромный кайф мотоцикла в том, что ты не обязательно должен нарушать ты можешь просто вот так вот ехать по своей полосе а народ как-нибудь подвинется позакрасили тут у нас я надеюсь на ваших экранах уже видно снежные вершины спереди Потому что камера, конечно, сильно уменьшает масштабы, сильно уменьшает пропорции. Но они действительно большие. конечно на этой дороге это одно удовольствие ездить она ровная она не такая ну, многолюдная скажем так ты просто здесь ездишь иногда пересекаешься с машинами в общем мы с ребятами соседями у нас просто очень много оказалось мотоциклов у соседей либо пример заразительный И мы иногда катаемся на поляну просто поесть круассанов прокатиться, потому что, ну, я думаю, вы меня понимаете сейчас. Даже те, кто не любит мотоциклы, меня сейчас поймет. Свобода, величие природы, хорошая погода, тепло, атмосферно. Ну конечно на мотоцикле самое главное не борщит со скоростью и все время держать все под контролем, потому что техника опасная, никто не спорит. Так. Поэтому всегда нужно быть на чеку. И по сути мы с вами практически добрались до поляны. Сам поселочек находится у нас слева, но я уже потом туда без вас езжу вот сюда. За круассанчиками. Но если вдруг вы тоже хотите круассанов, или если вы вдруг на мотоцикле будете по Сочи ездить, то Булги в горах называется улица Турчинского, сколько-то там адрес. Загуглите. Вам понравятся это лучшие круассаны, по моему мнению, в городе. Ну, а мы едем дальше. Мы сейчас с вами проедем через Дестов-Садок. Будет у нас еще один сейчас туннель. А потом мы будем подниматься в горы. И все это в рамках одного города. Я клиентам нашим не перестаю это повторять, и вам сейчас все мозги прописочим, что лучший город в России – это Сочи. Да, возможно, здесь есть э, сложности с тем, как тут зарабатывать или еще что-то. Но если вы просто посмотрите по машинам, какие по городу ездят, то оказывается, что как бы народ зарабатывает как-то. Любая новая новинка, как только она появляется на мировых автосалонах, в Сочи она уже почему-то есть. Я еще помню, когда выпускали новый GLS Mercedes, то его даже еще рекламы не было, а по Сочи он уже ездил. М5, там вот эти BMW восьмерки, М8, Ламбы. Ну, правда вот Бугати у нас пока еще нет ни одной. Гелики, я думаю, в любом городе в почете, поэтому их тут как собак нерезанных, эти гельдвагены. Так, у нас уже чуть-чуть больше становятся видны снежные вершины. Судя На всех этих склонах у нас располагается горнолыжка. Блин, вот просто посмотрите, насколько кайфово. Я еду вообще один, ни сзади машин нет, ни спереди ни одной. Но это не удовольствие или вообще? Я очень люблю Сочи. Небольшая рифка даже получилась. Очень кайфовый и очень крутой город. Сейчас мы будем с вами еще один туда заезжать. А, кстати, Красная Поляна, вот она, вся слева находится, через речку. Знакомьтесь. Гидроэлектростанция. Вот она, Гукоэлл. Вообще атмосферненько, да? А что я и говорил Хьюстон, у нас проблемы. Видите, да? Загорелась лампочка, что бензика-то уже практически нет. А нам еще наверх ехать. Ну ничего страшного. Я думаю, сейчас мы туда заедем. Обратно с горы, если что, спустимся как-нибудь. К сожалению, просто заправки находится в самой поляне, и она немножечко не по пути у нас, хотя, наверное, чтобы не рисковать уж, но она только загорелась, я думаю, там еще литра 2, наверное, есть, нам нужно проехать 15 километров сейчас, и потом еще назад спуститься, по моим расчетам должно хватить, ну, наверное, да. Давайте сейчас заправимся. А потом доедем все-таки до вершины. А проблема в том, что я выехал не с полным баком. Поэтому поэтому так произошло. Но это не конечная наша точка. Мы сейчас с вами быстренько заедем на выезд на заправку. По-моему, Роснефть поедем так. Да, поехали так. Слишком просто большой крюк сейчас надо сделать, чтобы туда заехать. Ну, закончится бенз, значит закончится. Значит, такая судьба у нас. Причем, она закончится то скорее всего, этот бенз, когда мы уже спускаться будем. Ну, на такси как-нибудь я разберусь с этим вопросом, если что. Но не будем прерывать видео. Подумерим наш пыл на виражах. И мы въезжаем с вами в -садок. Это садок, это отдельная часть Красной Поляны, где располагаются как раз-таки курорты. Курорт Красная Поляна, Газпром, Роза Хутор, Альпика. И сейчас строится новая горнолыжка, Долина Васта называется она. И делается это все, ну, во-первых, потому что на это все есть спрос. А во-вторых, как вы понимаете, происходит импортозамещение, и людям дают Альпы, которые они могут получить в Сочи. Сейчас вам покажу, где находится казино. Покажу, где находится разоходомер. Мы, конечно, не будем туда заезжать. Это вы сами и без меня сделаете. Вот въезд, значит, на сам курорт Красная Поляна. Раньше он назывался Горки Город. Здесь же у них расположилось казино Сочи, Red Арена, она же бывшая Вал-Арена. На сегодняшний день большинство концертов проходят именно здесь. Либо здесь, либо в Рози Холл. И здесь еще какой-то вот заливают фундамент под что-то. Я так и не понял. Сама Красная Поляна, ну именно вот этот садок, стоит дороже, чем центр Сочи. Потому что здесь нет огромного количества предложений Есть большой спрос и мало предложений И нет огромного количества многоэтажек То есть здесь максимум это 6 этажей Что вообще можно найти Может быть, конечно, и 7 где-то есть Но я вот только 6 видел В основном частный сектор Какие-то маленькие клубные дома Ну и все это стоит там, по 600, 500 Ну, Можно и дешевле, конечно, найти за квадратный метр но если брать именно среднюю цену, то поляна, конечно, стоит дороже, чем Сочи. В средней цене. Но есть предложение как ниже, так и, так и дороже. Здесь, кстати, теплее, чем у моря. Может, почему стыдно Ну вот по крайней мере сейчас, блин, какой вид. Это, кстати, вот главная канатная дорога именно курорта Красная Поляна, и вот туда вас поднимают на кресельки, на кресель, на канатной дороге. Так вот тоже не местные на Кабриолете. Вообще, еще, наверное, хочется сказать, мы едем вон туда с вами наверх через хребет, и оттуда будет открываться хорошая такая э, смотровая площадка на горы, что я хотел сказать только что, забыл, а, на Красной Поляне очень много хороших ресторанов, очень много, они все концептуальные и здесь прям качество на уровне, оно чувствуется и оно, оно поддерживается и развивается. Но, ну, кстати я еще вам хочу сказать вот как житель который здесь уже достаточно давно живет что у меня нет времени особо купаться и нет времени особо ездить на горнолыжке. я конечно это дело все очень люблю но вот в этом году и на лыжах катался два раза в прошлом ни одного в позапрошлом тоже ни не искупался за прошлый раз за прошлый год я один раз и это было в турции за прошлый год ни одного раза я не искупался. Вот так вот жить в Сочи. Мы подъезжаем сейчас с вами к Розе Хутор. Именно к кластеру Розы Хутор. Я не буду вам тут рассказывать про все горноузки, которые представлены. И про Розу я вам тоже ничего не буду рассказывать. Просто, что она есть, отсюда это все начинается. Если там уже вы к нам будете обращаться по недвижимости, то конечно, мы дадим вам все более в развернутом виде. Так вот. Ребята катаются тоже. И сейчас начинается очень крутая атмосферная дорога в горы. По настоящему горному серпантину. И вот у меня очень много знакомых мотоциклистов. Они говорят, что именно сочинские дороги не в смысле трафик, а в смысле их изгиб и извилины научат тебя ездить на мотоцикле именно правильно правильно переносить вес правильно тормозить правильно работать со сцеплением правильно ну, делать все то есть именно ездить на мотоцикле как это нужно прижимать свешивать задницу там, ну и так далее блин но ну я очень люблю конечно этот город очень люблю его разнообразие и вот мы буквально с вами, сколько, 40 минут назад были у моря в центре города. А сейчас мы поднимаемся просто к космическим снежным вершинам. Но вы сейчас все это увидите. Немножечко водопадов. Вот вам, пожалуйста. Даже отсюда уже вид открывается. Главное, чтобы бен не кончится. пейзажи, конечно. Как бы, ну, вы должны понимать, да, что я здесь далеко не первый раз вообще. Далеко даже не в сотый раз я здесь. И всегда, когда я здесь проезжаю, это завораживает. Вот, наверное, здесь будет такая хорошая атмосферочка. То есть, ребята, на Кабриолете, на Порше. Я в свое время хотел купить такой же. Сейчас. Но не купил его, потому что я прекрасно знаю, что он будет в основном стоять. Это просто тут такой небольшой круг почета. Чтобы вы посмотрели, вот внизу у нас как раз таки роза хутор. Здесь снежные вершины. Мы просто по вот этому кружку сейчас с вами развернемся. И поедем дальше вверх. Девчонка все снимает, значит, парня на Бокстере. Вообще, Кабри, конечно, в Сочи тема прикольная, но его лучше в аренду брать, потому что лицо сгорает очень быстро, и все равно ездить на нем постоянно вы ну, просто не сможете. Я, правда, рассматривал покупки Бокстера, но потом понял, что зачем мне машина, которая будет стоять просто и все. Я его, конечно, очень люблю и купил бы, но... Логика взяла свое. Но иногда я все-таки захожу на сайты объявлений и смотрю, сколько стоит букстры. Возможно, когда-нибудь я сделаю это и куплю. У меня есть такой момент, что логика, конечно, восторжествует, а потом я начинаю вспоминать такие слова, как «А жить-то когда?» и покупаю, совершая какие-то вот такие не особо обдуманные поступки. Это, конечно, все потом продается, если это не востребовано, но тем не менее. Как вам вообще разнообразие? Вот напишите в комментариях, вот вы по сути сейчас со мной видите весь Сочи, ну по крайней мере основные такие места и основную концепцию, как она вам. по этой дороге лучше ехать пассажирам потому что можно головой вертеть столько сколько хочется но и за рулем это тоже особое наслаждение Официально побольше молчу, чтобы вы ну, наслаждались так же, как это делаю сейчас я. Мне на самом деле говорить просто не особо охота. Я просто еду и кайфую. Вот смотрю на это все, думаю о своем. Так что, если вы вдруг хотите какие-то комментарии, то, увы, я их вам сейчас не дам. Вообще, мотоцикл это такая штука, поделюсь просто твоим мнением, Она дает твоей голове разгрузиться. Ты вот едешь, как бы, ну, делаешь какие-то механические процессы, да, там, газ, тормоз, сцепление. А в это время о чем-то думаешь, как там сделать жизнь свою лучше, как какие-то проблемы решить, может быть. Как мир завоевать, еще что-то. И он когда-то особенно находится в таком атмосферном месте, то голова еще лучше работает. Чем выше, естественно, мы поднимаемся, тем лучше у нас вид на горы, но сейчас будет просто бомбический. Осталось буквально 2 минуты, чтобы до него доехать. Пара поворотов. И там, ну, конечно, очень много народу там фоткается. Просто туда ездить, зен, ловить там еще что-то. И немножечко красный свет. Ну, я отсеку немножко это видео, чтобы вы не стояли, не ждали, не смотрели. Ну, это все. Так, подождали, значит мы с вами светофор вот. На самом деле, вот именно на этой дороге очень много происходит ремонтов Потому что, видимо, она в свое время была сконструирована с ошибками И где-то там происходят трещины Но, благо, все это быстро замечается, ремонтируется Укрепляется, вот сейчас там вот, топорку делают Буквально еще несколько поворотов, и мы с вами окажемся на том самом месте, про которое я говорил. сфера какие виды мы значит с вами заехали на розу хутор 960 как-то она называется Горный... роза плато горная деревня ну короче как-то один туннельчик остался и поднимаемся сейчас с вами наверх. И мы на месте. Вот такой вот вид сейчас мы с вами посмотрим сверху. Вот на эту смотровую площадку я вас свел. Те, кто, конечно, в Сочи, как бы знают уже это место наверняка. Те, кто здесь не был никогда, посмотрит его самостоятельно. Вот так. Сейчас. То есть здесь, смотрите. Снежные вершины, по сути, со всех сторон. То есть здесь, здесь, здесь, там, там, везде одни горы. И, кстати, сейчас только один таксист вот здесь стоит, и какой-то автобус еще приехал. И больше никого, но, тем не менее, я надеюсь, вы кайфанули. Вообще именно это видео было заточено для того, чтобы просто показать вам сам по себе город, показать вам, как он вообще выглядит, потому что мы все время говорили в своих видео, наши коллеги говорят, что вот в Сочи есть то, в Сочи есть это, в Сочи есть там пятое, десятое. Я же сегодня вам на своем верном друге показал это все вживую. Кайфы именно центрального и горного Сочи. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Показывайте это видео своим друзьям, наслаждайтесь природой, а лучше всего приезжайте сюда и смотрите это все своими глазами. Также, если вас интересует также, если вас интересует недвижимость, то все ссылочки будут указаны внизу в описании к этому видео. Мы всегда готовы вам помочь приобрести недвижимость как в Сочи, так и в других курортных городах, типа Дубая, Турции. Много на самом деле у нас направлений, поэтому, господа, все ссылки внизу, там же также есть наш сайт. Перейдите, посмотрите и подпишитесь на наш телеграмм. Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, для того, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит и получать какие-то срочные варианты. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.